то ключ вам не нужен, все документы предоставляются в письменном виде. Если вы приняли решение участвовать в торгах на площадке, то все документы нужно предоставить в электронном варианте, загрузив их скан на площадку, и для их подписи вам нужен будет ключ. Если речь идет о новых торгах, Активы госкорпораций, то в большинстве случаев ЭЦП вам не понадобится, даже несмотря на то, что документы вы отправляете в электронном варианте, также в виде скана, загрузив их на площадку. Друзья, если у вас тоже есть вопросы о покупке имущества или условиях сотрудничества, то пишите в комментариях под этим видео, мы с удовольствием вам поможем.